вечер, день, ночь, не знаю, что вас там. тема сегодняшнего расклада его, ее мысли о вас, когда вас нет рядом, вот так. либо когда его нет рядом, ну посмотрим, как чем первое, второе, третье, четвертое, выбирайте любое время в комментариях и поговорю с теми, кому это интересно. спасибо вам, дорогие мои. Если что, эм, загадывайте мужчина, женщина. Все это в описании под видео. Можете даже на самом видео, на самом кнопке там, и вот этим флажке, ну, как воспроизведение, там тоже все э, подробно, все написано, описано и тому подобное. Поэтому, думаю, можем загадывать 4 человека. Соответственно, можете им загадывать даже. С Восемь человек, 4 женщины, 4. А вдруг у вас 4 подружане? Ну а вдруг мы как раз-таки посмотрим, а вдруг подружание? Я надеюсь, не забанят за какие-то авторские права. Близ звуки из окна. Ну, ладненько. Ладненько, давайте. Я думаю, все уже все, -все выбрали. Погнали! Давайте, день добрый, добрый. Давайте, его... Давайте, здравствуйте, кто загадал на мужчину. Его мысли. Вот, вот, вот, вот так вообще. И чтобы и не мешало, и вот все, что был вот прикольник. Его мысли. Его мысли. О вас, когда... Его мысли о вас, когда вас нет рядом. Давайте так. Чтобы... Вот я понимаю, что это тавтология. Я понимаю, что это некрасиво, это несозвучно. Но для меня так просто поприятнее при... и понятнее. Давайте его мысли о вас, когда вас нет рядом. Вот тут в первую очередь. его мысли о вас когда вас нет рядом давайте как посмотреть немножечко глубже и подробнее вот этот вариант немножко он меня смущает смучает его мысли о вас когда вас нет рядом, Здесь, возможно, интересно, возможно, даже и перезванивают тут некоторые мужчины, и интересно, что вы делаете. То есть я бы сказала, что здесь интересно, что вы делаете, что вы творите, где вы также находитесь. Ну, где находитесь здесь некорректно, не прям нормально, а лучше, что вы делаете мысли о вас здесь, соответственно, если кто-то там спрашивал, думает для вас, здесь две, аж, аж, аж, и даже верховный жриц выпал, я бы сказала здесь о всех женщинах разных категориях, здесь думают, какие бы, какие бы вы в отношениях с этим мужчиной бы не были. Будь там любовница, будь то жена, я не говорю, что о любовнице, о жене думает, нет, здесь какой бы вы категории не относились, здесь каждому мужчине интересно, что вы делаете, на чем остановились, на чем за оцикливаетесь, на чем вы застопорены, что творите. Вот именно ваши какие-то род деятельность, занятия, хобби у кого-то, у кого-то какие-то знания. То есть здесь человеку правда реально интересно, что вы делаете. Не знаю, как будто я прям целую вселенную для кого-то, возможно, открою, но его мысли о вас, когда вас нет рядом, ему интересно и любопытно, и даже, может быть, здесь очень сильно спрашивают, либо общаются, либо здесь ведутся диалоги, там, «Мила, чем то занята?» Либо «Что то делаешь? Чем ты маешься?» То есть, возможно, даже кто-то здесь и перезванивается, созванивается, либо кто-то шпионит. В сети, не в сети, все дела, тут, возможно, некий шпионаж. Но человеку интересно... No. Mm -hmm. Ну, я бы сказала, да. Человеку интересно, но ну, интересно, здесь конкретику слушать. То есть здесь не подойдет, наверное, ой, мин, ну я, короче, ну вот так-то, ну не знаю, ну да да да Нет, здесь вот именно мужчине надо конкретно знать, мужчине надо конкретно понимать, чем вы занимаетесь. То есть не просто, возможно, переспрашивает кто-то здесь. Ну, просто смотрите, у нас тут Паш Мечей и Туз Пентакли как раз-таки выпало с королем Мечей. То есть человеку реально интересно. Я бы не сказала, что корон мечей как некий момент у нас, когда человек не думает, нет. Здесь у нас выпал, во-первых, король мечей в конце и в начале у нас карта семейных положений всяких женщин и четверочки пентаклей туз жезлов. То есть мужчине важно, интересно знать, чем вы занимаетесь, что вы сделали за вечер. Возможно, не все мужчины об этом вам говорят, но я думаю, что даже многие как спрашивают все-таки. Но здесь интересно на самом деле знать. С чем вы просто занимаетесь, как вы себя реализуете. Возможно, вы в его семейное положение, либо что-то касаемо семьи. То есть, возможно, даже э, человеку, если в каком-то он там, его мама интересует, здесь тоже может проигрываться. Здесь просто три женщины, я не думаю, что у всех там по три женщины на этом варианте. Нет, мне хочется говорить больше о том, что здесь важно, Важно вы и важно то, что чем, за что вы держитесь, что вы отпускаете, не отпускаете, чего вы хотите и страстно желаете, что вы можете дать и что вы даете в мир. То есть да, здесь правда есть, существует некий интерес о вас, когда вас нет рядом. вот И его мысли именно у вас. Возможно, если вас связывает семья, либо семейные положения и отношения, то и о вашей семье, либо как с вами вместе в семью. То есть вот здесь, возможно, касаемо каких-то семейных взаимоотношений. Не особо трактую карту, как семья, именно десятку чаш второго, колесо, второго таинственного мира, но обычно это такое не очень хорошее значение, оно не очень подходящее. Почему? Потому что здесь она тут рыба на дне и тут 10 чашек. Какая здесь семья? Здесь просто рыбка одна. <смех> здесь улов. <смех> улов. Может быть, и ваш улов, да? <смех> то, что вы поймаете, то, какая вы. Вот здесь больше, конечно, нежели, конечно же, о семье. Поэтому... Но я семью не могу еще не сказать, только потому, что здесь королева Пентакли, и все-таки это у нас обычно происходит как женщина, как мать и тому подобное. Поэтому я и сказала о семье как некий такой один пунктик. Из этого расклада, да, его мысли о вас, но именно чем занято, чем интересно, что вы не отпускаете, отпускаете, что вы держите в голове, возможно, также ваши мысли, желания, хотения, внутренние стремления у кого-то. То есть, ну, какие-то внутренние задачи э здесь, то есть присутствуют. Возможно, что вы знаете, что вы не знаете, тут тоже интересно. Вот, но ну, я думаю, что здесь людям интересно о чем-то говорить. Ну, вот, короче, как-то так. Здесь, здесь мысли о вас, и здесь есть вы, и здесь, соответственно, и именно то, что вы делаете, и то, что с вами происходит, да, здесь интересно. Еще раз говорю, здесь могут и переспрашивать, то есть и звонить вам, и перезванивать, ну, по большей степени иногда пошпионить в сети-не-сети. Сети. То есть здесь вот, короче, какой-то такой момент. Ну, давайте осторожно, наверное, подходить к этому раскладу, если кто в непонятных отношениях то есть я бы сказала поосторожнее с этим раскладом вот, здравствуйте, здравствуйте вот, поэтому ну, вот, короче, дева мои так-то так, так, да, так-то так давайте дальше, здравствуйте кто загадал на женщину фиолетовую первую ее мысли о вас, когда вас нет рядом ее мысли о вас, когда вас нет рядом шестерка мечей, семерка чаш и смертушка здесь женщина, здесь женщина иногда думает о том, что очень сильно невозможно. Возможно, здесь выдумчиться и тому подобное. Давайте, ладно, есть, есть такая одна позиция, что, что здесь женщина, в принципе, может как? Думать о том, что может не происходить как в реальной жизни, я бы сказала, да, возможно, как в отрыве от какой-то вселенной сейчас. Ну, как же сказать-то, как же сказать. Человек думает, да, здесь как женщина в принципе думает, но дело в том, что здесь может как с позиции того, ее хотелок по отношению к вам, то что она желает, то что она хочет, либо то, что какие-то выдумывает, либо она выдумывает, я говорю какой-то момент фантазии, то есть о вас. Здесь могут проигрываться кстати, фантазия о вас, возможно, в каких-то сексуальных подтекстах тоже. Я не говорю, что она о вас хочет, все дела, но здесь, здесь это может быть. Я это не исключаю, но это не первостепенная информация. Здесь она думает, но о том, что как не происходит в реальности. Возможно, она фантазирует с вами некое будущее Кекс, Некоторые будущие какие-то события, которые еще не произошли, которых, возможно, и как и вы не даете. То есть, возможно, воображение некоторое играет. То есть здесь больше мысли основаны да, на, да, здесь на мужчинах, здесь о паре, тут у нас пара выскочила королева, король жезлов и королева мечей, башня, влюбленный и паш Пентакли. То есть здесь как о неком, возможно, физическом контакте, о свидании, о вместе пребывания времени, о том, здесь мечта. Мечты в полном ее формате. То есть не то, что там с вами происходит. Здесь мечты, и здесь человек и девушка у нас мечтает О вас, что там будет с ним, если мы там пойдем куда-нибудь, и все, все дела. Вот здесь вот так, в таком формате. Вот. То есть даже здесь мечтают, если вот я скучаю, я хочу, чтобы мы были, как мы пойдем, как мы это. Но здесь в формате таком, что... Не то, что вам интересно, здесь не беспокоится человек, здесь как в формате фантазии все таки фантазии и того, чего нету на самом деле. Мечты о вас, какие-то времяпрепреждения, может, что-то уже рисует, вас этого нет, а она уже рисует что-то с вами, что будет. То есть вот здесь вот, вот такого формата мыслей у женщин по, в этом, кстати, примере. Суити, куитус, да? тоже может какие-то вещи возможно о детях также тоже может иметь речь но тут малый процент чтобы я вот это сказала но один процент с таким сочетанием карты вот вот да да может быть о том, что вас напрягает, раздражает, то да, здесь больше вот-вот как-то здесь как вот домыслило, догадывается и тому подобное. Здесь вот больше в таком формате домысливает и догадывается, но здесь как неуверенно и возможно в некоторых вещах просто полностью, либо не имеющие контакта с вами, либо имеющие контакты, но вы знаете, что он тогда фантазер, мама ее называла, да. Вот здесь тогда вот в таком контексте больше. Больше немножко фантастики вот здесь, какая-то фантастика. Вот мысли о вас, когда вас нет рядом. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал голубой, голубой, голубой вариант. Голубой, давайте его вот так вот. Его мысли о вас, когда вас нет рядом. Его мысли о вас, когда вас нет. Ой, как я сейчас точно скажу. Вот точно, точно. Любовь, будущая поездка, планы. Вместе, все дела. Мяу, мяу, что возможно, все. Здесь вот, когда в мыслях, возможно, все это про этого человека. Планы, свидания, встречи и тому подобное. Вот все. Весь спектр эмоций его мысли о вас ну здесь время препровождения с вами как и у первого варианта но у женщины. но самое интересное что у женщин вот здесь нотки такие но здесь также его мысли о вас о чем-то новом возможно вас что-то может что-то человек планирует что-то в отношениях вас с вами куда-то помчаться поехать поехать помчаться если у кого-то здесь бывший то человек может переживать о бывших чьих-то другие дорогие мои вот здесь вы вот здесь возможно некоторые да, некоторые не то что заблуждение а некоторые переживания здесь здесь могут отыгрываться Треугольники либо те, кто с кем-то связан. Здесь два мужчина, одна женщина. Может, сам мужчина был в треугольнике? Тоже могу сказать. Но здесь в большей степени человек старается никогда не думать о плохом, а думать только о хорошем, о самом великолепном и благополучном. Но здесь также есть уверенность в будущем у человека. Я бы сказала немножко по тузу Пентакли, сочетание с колесницей и со солнцем. То есть о вас и его мысли о вас, когда вас нет рядом. Здесь скорее планирование каких-то новых для друг друга вещей, либо хотение новых вещей. Также здесь в мыслях у нас играет Возможно времяпрепровождения Вместе в какой-либо тоже солнечной стране Тоже возможно Либо какую-то взять вас в командировку Либо куда-то с вами отправиться Также я могу сказать на но что-то новое Возможно раздумать над каким-то новым планом В отношении вас Вот но здесь у кого-то может быть как являться тканем преткновения чьи-то бывшие, либо чьи-то мужчины и тому подобное. Я это не исключаю, но я вот бы я бы не хотела вот разведывать ситуацию. Я бы сказала, что вот здесь вот как смерть, это как под ключи, как некой вот этой позиции. То есть мужчина, если мы мужчина, спрашиваем, здесь треугольника два мужчина, одна женщина. Возможно, раньше какие-то были такие мысли о чьей-то паре и тому подобное, он вклинивается, допустим, он. Либо это его женщина с кем-то. Поэтому вот, вот, дорогие мои, ну правда, вот здесь и здесь есть смысл каким-то треугольником. Возможно, человек достаточно скептичен по отношению к вам, я, я бы не сказала, здесь проигрывается ревность, поэтому по этим картам не особо проигрывается ревность. Но здесь просто, как возможно, человек существует в треугольнике, либо человек думает о, о мужчине рядом с вами. То есть здесь я я, я вот я не могу это обойти, я просто это вот скажу. Здесь, в принципе, полностью положительная позиция, но вот как некий такой ложку, ложку дегтя в бочке меда вот здесь присутствует. Вот. Я не думаю, что возможно не у всех просто отыграется, тогда если, если треугольники это не ваше, то есть зачем оно вам, тогда здесь полностью хорошая позиция, Мысли о вас вместе с вами что-либо сделать, либо как-то начать, возможно бури эмоций еще и при этом испытывает, возможно поездки с вами, либо работать с вами. Здесь, возможно, поехать куда-то в теплую страну. Прям очень сильно красиво, прям было бы здесь сказано. Вот. Поэтому здесь мысли о, о времяпрепровождении больше с вами, как и у женщины, подведем итог и а, все самому прям приятненькому, хорошенькому и тому подобное. Человек больше, конечно, позитирует то, что надо думать более позитивно и светло, нежели как-то темно. Поэтому, возможно, какая-то позиция просто была в человеческой, тут в мужской жизни и судьбе. Я это не исключаю, как была. Возможно, у кого-то до сих пор осталось тоже, но я бы сказала, возможно, был человек в треугольнике, был именно. Вот, поэтому, ну ничего страшного, потом по посмотрите, загадайте. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал женщину? Ее мысли о вас, когда вас нет рядом. Ее мысли о вас, когда вас нет. О. Отшельник гадает, <смех> <смех> смотрит, а -а -ай. звонит, а -а -а. узнает, интересно. <смех> и и ее мысли о вас, когда вас нет рядом. Вот здесь может являться чувство, э, этот, вот здесь может быть ревность со стороны женщины. Может, но это не основное. Возможно, на самом деле на картах смотрят. Тут отшельница такая интересная гадалка. Ладненько. Ну, я бы сказала, здесь немного строговатая дама. Здесь лучше она узнает, нежели чем думать будет. Ее мысли о вас. Где вы бродите, где вы ходите, с кем вы бываете. Это раз. Но здесь мысли скорее о себе, либо о женщинах, с кем, возможно, она работает, возможно, имеет какие-то связи, либо там мама и тому подобное. Здесь больше, конечно же, говорится о самой женщине. То есть ее мысли о вас, когда вас нет рядом, больше думает о себе, вот когда вас нет рядом. Давайте, для некоторых это отыграется чистейшим вот такой какой-то позиции. То есть она больше думает о своих делах, о своих заботах, о своих проблемах. Будь она мать, либо одна, будь какие-то дела. То здесь очень проиграется как в одиночку. То есть думает о себе она больше, когда вас нет рядом. Но и, возможно, кто-то старается не думать о вас. Как вариант такой могу проследить, но это не ко всем тоже относится. Все-таки здесь есть такое чувство ревности у кого-то здесь ну, женщина может присутствовать, почему бы не мужчина, да здесь, ну тоже. Ладно, но здесь больше же, конечно, интересно ваши поездки, ваши а, свершения, то, чем вы занимаетесь, то, чего у вас а, вдохновляет то куда вы едете но здесь я бы сказала здесь женщине интересно к чему вы стремитесь то есть ее мысли о вас где он бродит где он находится работает не работает вот здесь больше вот где вы передвигаетесь как вы ездите что вы не делаете ну, делать, ну да, но это не все равно здесь не, ос, не основа. Здесь больше поездки, куда вы бродите, куда, возможно, какие-то командировки либо поездки здесь просто вот присутствуют. Но здесь большинство, конечно, женщина думает о себе, о своих близких, о детях, если она мама, если там у нее мама, то о маме своей, если есть такой момент в жизни. В большинстве думает о себе, ну а вас как вот-вот, где вы находитесь тогда. Возможно, и так, и так, да? Я бы сказала, у женщины есть какой-то некий привычный распорядок дня по миру. Немножко стройка с, с императрицей. Немного свой распорядок дня. Возможно, есть доступ прямой к вам. То есть человек может реально узнать, что вы делаете, и при этом о вас особо там, не думать и не гадать и тому подобное. То есть, вот здесь вот, вот я бы сказала, вот, несколько таких э, маленьких информаций. Маленьких информаций. Поэтому, дорогие мои, здесь, в принципе, мысли о себе больше, но если о вас, то только говорить в той позиции, где вы шляетесь. <маленький> где вы шляетесь, где вы против, кем вы находитесь, с кем вы общаетесь. Что именно делаете, это тоже присутствует, но больше, конечно же, позиции, что вы творите вытворяете и тому подобное. С кем вы находитесь? Возможно, возможно есть некая ревность. Присутствует. Но я бы не сказала, что у всех. То есть не у всех. Возможно, женщина вам звонит. Тоже могу сказать. Не без этого. А читает карты. Ладно, дорогие мои. Ну, вот здесь вот, где бродите. Где ходите, вот так. Больше интересненько. Поэтому давайте, спасибо вам, Комментируйте, лайки, все дела, да. Подписывайтесь. Погнали дальше. Здравствуйте, здравствуйте, кто выбрал красный вариант его, его, его мужчину, мужчину, который его мысли о вас, когда вас нет рядом, его мысли о вас, когда вас нет рядом, его мысли о вас, когда вас нет рядом. Здесь родственники либо какие-то родные люди, по любому будет. Его мысли о вас, когда вас нет рядом, его мысли о вас. Ваш мечей. четверочка, Ну, соответственно, мысли о вас, когда вас нет рядом. Чтоб такое сделать Чтоб такое сделать -то? Вот какие мысли. Ладненько, его мысли о вас, когда вас нет рядом. Чем заняться? Чем заняться? Что Че посмотреть? Что поделать? Его мысли о вас, когда вас нет рядом. Ну, дорогие мои, здесь давайте мысли больше. Если о встрече, то о встрече у кого-то здесь может происходить. Но здесь мысли достаточно конкретные, раз, которые могут нести за собой какой-то новый для него характер. Два, больше здесь как распорядок, что мы будем с ней делать. Три. И как мы будем проводить время 4, что, что будет в итоге 5? Вот здесь больше основаны мысли на э, интересе, что будет дальше. У кого-то отыграется, что мы посмотрим вечером фи фильм какой, куда мы съездим, что мы будем делать. Здесь немножечко упор в конкретику. Я бы сказала, что вы будете делать. Что у нас на ужин? Тоже, тоже может такой момент. То есть здесь не мысли а о вас. Здесь мысли о том, что будет вместе, когда мы что-то сделаем, когда мы что-то сотворим, когда мы что-то вместе сделаем. Вот здесь вот вместе сделаем. Возможно, связано с, с какими-то недвижимостями, либо с каким-то бытом. Но вот здесь вот основано больше мысли на том, что будет дальше, но конкретно. То есть человеку важна конкретика в жизни. Я думаю, он спрашивает конкретику. Но здесь не мысли о вас, а мысли о том, что будет вместе с вами, то, что произойдет, Не вместе с вами прям... Как для него, а вместе с вами по итогу для вас, как все отыграется. То есть и для вас, и для него. Здесь больше мысли какие-то вот больше на, в эту степь у, у мужчины тут. То, что как по итогу произойдет. Это может быть как мы, что мы сделаем, если мы сделаем какие-то действия. Что будет, если мы сегодня, я приду пораньше. Что будет, если мы как-то вот это. Какой фильм посмотреть, что поужин. Что поужин. Да, это новая такая фраза. Не, не знали, а это в Даль нашла. Вот, вот здесь вот какое-то такое. Больше информация. И то, что как бы человек не то, что как не парится. Как здесь спокойно больше... Даже сам, сами карты более-менее имеют спокойный характер. То есть, когда мы займемся какими-то делами, но ну, у кого-то, если проигрывается так-то, здесь тоже может это видно быть. Все-таки, по такому сочетанию я не могу это не сказать. У кого как пройдет что-либо тоже. Но здесь, здесь конкретное. Прям конкретно, что будет вот так-то, так-то, так-то. Возможно, я говорю, у кого-то какая-то встреча, у кого-то какая-то продажа, у кого-то какие-то семьи и тому подобное, где бы что-то сделать, да, тоже. Если вы, соответственно, кто-то из семьи, из семьи, то что все равно по итогу между нами будет. То есть здесь больше важно содружество, важно дальнейшее отношение с вами, важно дальше, что будет именно с вами как для пары, если вы пара, как для людей, которые там в браке, не в браке, и тому подобное. Что дальше именно с вами вместе одновременно для двоих? Вот здесь я бы сказала больше как-то так. Такая вот. Как мы, отмеч... как мы отметим там праздник вот такой-то, такой-то. Как мы вот это сделаем, вот это так-то, так-то. То есть больше вот такие моменты. Уклон и вот, вот как-то да. Спасибо, и вам всего хорошего. Ладненько, Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на женщину. И ее мысли о вас, когда вас нет рядом. Ее мысли о вас, когда вас нет рядом. Тоже у нас отшельник. Ну, здесь у нас с примесью королевы же. А здесь уже вопрос. А этот вопрос и есть вопрос а как он без меня, а как я с ним, здесь все загадки мира, вот загадки мира женщина решает. Ладно, первое, что это загадки мира. То есть ее мысли о вас, это больше, а что он делает, а что он чувствует, и тому подобное. Это сам вопрос, то есть женщину интересует то, что как вы, почему, возможно, ваше некое будущее, либо тому подобное. Здесь вот, здесь вот знаешь, как его мысли о вас, а мне интересно, что она во мне думает. И вот здесь как упор акцент вот на это. Также женщина здесь интересует свое времяпрепровождение, возможно, также ее мысли у вас, то есть здесь не говорится больше о вас, да. Понимаете, здесь мужской к фигуры не выпало. Ну вот и девятку, девятку чашу тоже игнорировать не могу с мужской фигурой Ладно, здесь возможно женщина просто о вас не думает На полном серьезе здесь может как отыгрывается такая позиция чисто только о себе Только о своей жизни, только о своих идеях, только о своих каких-то переживаниях, только о своих мечтах Здесь может отыгрываться, но не для всех у кого-то реальный вот этот вопрос а что он обо мне думает а что он как бы ко мне чувствует и тому подобное а счастлива ли я с ним здесь, вот здесь именно в вопросе контексте, либо как а я счастлива с ним а все ли у нас там а все а ли будет, не то что даже будет хорошо я уточню кое Что у нас дальше будет? Вот здесь вот как-то мысли больше глобальные имеют. Эм, возможно, о родственниках, либо о семье также думает. То есть здесь в контексте, возможно, о ваших семье, ваших родственниках, о ваших каких-то вещах. То есть здесь тоже может... Так, здесь может иметь дело родственников, о которых, возможно, нет никакой связи. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь вот, вот будьте осторожны, пожалуйста, с этой позицией, если вы мужчина, если вы в непонятных отношениях с женщиной. То есть вот, вот здесь надо наверняка знать и от нее самой, нежели как-то догадываться, потому что здесь может как реально вести некий внутренний диалог само собой, но при этом о самой собой, в отношениях с вами, но не о вас. Возможно, как о вас, но только тогда в том контексте, а хорошо ли ему со мной? Только вот каком-то так. Если это какие-то прошлые отношения, как если бы кто-то был в прошлых отношениях, ну, чем, чем вы занимаетесь больше? Также мысли, возможно, но ну, здесь больше, больше в отшельника и королева жезлов здесь более глобальные и имеют. Мысли имеют характер на то, что кому и кому, и здесь, и когда, и хорошо было. Так что вот здесь вот какая-то такая не особо легенькая лёг позиция для читки, но как вариант разных стратегий, в каких в отношениях и как может это проигрываться, вот здесь я бы сказала вроде как все. О родственниках, о своих, о ваших. Вот, -вот, -вот, -вот, вот здесь вот тоже надо иметь в виду. О доме. Но здесь мысли глобальные. Ну как обо всем. Не зря у нас тут отшельничек падает. Отшельничек падает. И уклон особо делается на женщину, и на женскую какую-то энергию и на ее э связь с внешним миром больше тоже. Поэтому похожая позиция была другая, но там уклон прям был реальный, что женщина может думать тоже о себе, но больше она о себе всегда думает, нежели о вас. Но там уклон был именно с императрицей, с королевой мечей. А вот здесь, конечно, просто как женщину волнует саму, что там происходит, что будет дальше, мне хорошо ли мне, как оно все будет. Здесь более глобальный и с ноткой, конечно же, а как оно будет. О чем-то неизвестном. Возможно, о чем-то запретном для нее думает. Поэтому вот, ну вот здесь я, я бы вот еще вот так бы сказал. То есть вот, вот. достаточно сложная позиция, но я надеюсь, я нормально ее описала, потому что немножко я вот, вот, вот даже вот... Да. Дорогие мои, вот, короче, как так. По-другому вот здесь даже не сказать. Похоже, но здесь другие карты. Здесь девяточка чаш. А кому хорошо здесь? Либо самой женщине с вами, либо мне без него. Здесь тоже может отыгрываться. То есть здесь женщина думает, о, все равно хорошо-нехорошо хорошо, и кому хорошо. Давайте так, больше я бы сказала здесь привет. Тема. Ладно, спасибо, что, в принципе, загадали. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Давайте дальше здравствуйте, кто выбрал зеленую. Зеленый вариант. Зеленый жовтую. Его мысли о вас, когда вас нет рядом. Давайте последний зеленый вариант. Его мысли о вас, когда вас нет рядом. Его мысли о вас, когда вас нет рядом. Ух. Так, Паш. Его мысли о вас, когда вас нет рядом. А, здесь у нас она суще. Ну, здесь вот смотрите, здесь больше о том, что происходит в настоящий момент вместе с вами. Здесь, здесь мысли о том, что происходит, как все складывается. Здесь мысли здесь сейчас. Это семерка чаши. Ой, семерка мечей подчеркивает мысли не то, что быстроходные, нет. Здесь о моменте. Здесь семерка, семерка мечей это как является неким моментом больше. То, что и именно целенаправленность момента. То есть мужчина думает о том, что происходит с вами вместе в данное время, в данный момент. как Куда ваши отношения идут, как они строятся и тому подобное. Это как вот просто подумал, а что вот вот мы сегодня, да, ну пред, давайте предположим, тут такой информации нет, просто предположение. Мы сегодня поругались, да, вот наши отношения идут вот в такое русло. Здесь больше как над отношениями и над событиями, которые происходят в паре с вами, а не на том, что на какое-то ближайшее будущее и тому подобное. Здесь вот как в моменте, что между нами по существу, что между нами реально происходит. Здесь больше занимают мысли о том, что реально, а не воображаемо. И в моменте здесь и сейчас. То есть я бы не сказала здесь, я бы больше бы семерку мечей не, не приписывала какой-то хитрость, какое-то коварство, лукавство, планы. Нет, я бы сказала немножко как здесь и в моменте. Больше направленность мыслей. Что между нами происходит? Какие между нами отношения? Здесь двое, двое людей склонились перед этим старцем. Что между нами творится, куда что идет? Здесь и пентакливый, и тройка Пентакли. Как мы работаем, как, что мы делаем вместе, как мы, куда мы стремимся, куда мы стремимся, куда наша пара стремится, куда двигаться. Вот, вот здесь как-то так. Возможно, о каких-то вещах, которые происходят, ну, волнует здесь сейчас. Возможно, человек что-то волнует здесь. Немножко по семерке мечей, я бы сказала: то есть, либо, может, как отношения с вами либо его работа. Возможно, брак, связь и тому подобное тоже может волновать. Но вот здесь вот как о волнующих темах здесь сейчас. Вот я целенаправленность, вот какой цели, целенаправленность этих мыслей попажу. Ну еще Паш Пентакли как некую тот момент, что происходит в данный момент, что можно пощупать, потрогать, какие у нас отношения в данный момент. Поэтому я его и вот ты и сказала. Вот вот это больше сочетается вот в таком контексте, нежели думать, а что между нами какой брак будет. Но нет, здесь нету воображения, здесь нету чаши, здесь нету такого чувства и момента, который подталкивает на будущее, на воображение. Здесь есть какое-то логическое все рассуждение и есть какое-то понимание того, как надо. Вот я к чему, поэтому я и так протрактовала, чтобы мне потом вопросов не было, почему семерку мечей, это какая-то хрень, а ты ее трактуешь по-своему Я здесь по-своему, потому что такие карты выпали в начале, поэтому и так протрак... протрактовала Вот, поэтому, дорогие, здесь вот что происходит в паре, в данный момент времени, что именно можно потрогать, пощупать какие, Какой сегодня ужин, обед и вечер? Нет, это немножко не то, и даже здесь не об этом Нет, здесь все равно по существу, здесь вот Паш Пентакль, его я никуда не дену, здесь вот, дорогие мои, вот что что по существу к нам? Может, как встреча какая будет, не будет? Но нет, тоже, как команды, нет, как встреча немножко не то, все равно. Дай-ка я подумаю еще. Подождите, здесь, в принципе, может и то, что у вас в паре существует, если здесь люди не рядом. В принципе, здесь может об этом говориться. То есть у вас что происходит в данный момент в жизни? То есть какие-то шальные мысли, шальные интересные, да? Может, но это не первый источник степенной информации, но если тут люди не в паре, люди есть какие-то другие семьи и браки, здесь могут проигрываться, то есть, а что у вас в отношениях с каким-то человеком на данный момент времени? Это вот такая, единственный какой-то такой момент. Но вот здесь мысли, что происходит здесь сейчас. Если вы в паре с кем-то, то в паре с кем-то. Если вы в паре с ним, то в паре с ним. Поэтому вот это все, конечно, больше зависит от ситуации, которая здесь, соответственно, происходит. Почему я не докладываю карты? Какого хрен ты да, так? Который... Потому что здесь пустая карта потом выпала, поэтому я ее не докладываю. Поэтому, в принципе, дорогие мои, ну правда, здесь может такое, то есть когда вас нету, что он думает, да, там, ну, здесь в первую очередь ревность не проигрывается, но ревность может идти речь. Окей. Тоже. Могу предположить такой момент, но это не первостепенно, что я ученый там. она там. Вот я... Ну, нет. Ну, было был бы вот такой момент, если бы тут Паш был вместо Паш, Паш Пентакли. Поэтому, дорогие мои, ну, здесь вот, короче, как так. Девчон, див, диволь, диволь. Ну, короче, как так. Да. Поэтому подписывайтесь, комментируйте, если понравились ставьте лай лайки, колокольчик обязательно, чтобы не пропустить стрим. Давай дальше. Здравствуйте, кто выбрал? Белую. белую позицию, конечно. Белую делаю. Я уже все заплетаюсь. Желтая свеча на женщину. Ее мысли о вас когда вас нет рядом. Ее мысли. А вас, когда вас нет рядом? О, пошла по кочкам. Его, ее мысли о вас, когда вас нет рядом. Чё ты мне готовишь, мой милый? Как у нас что-то будет? Вот здесь такая, такие мысли, возможно, имеют очень сильный злостный такой характер. но ну, имеется в виду мысли полностью в мыслях в полностью буря эмоций и тому подобное. Здесь буря, по... дорогие, мои, а что здесь мужчины как-то либо провинились, либо настолько они офигенны, что у них такая буря все-таки идет. Но не думаю, что у всех тут хорошие варианты, и некоторые здесь пред пред Здесь у некоторых, то есть, может как проиграться, как некое желание этого человека, то есть, она желает, когда вас не нравится, она вас желает, вот здесь и сейчас, дай положь, вы не вот дай, вот прям сейчас, приезжай, быстрее, алло, здесь может проигрываться, но также здесь может проигрываться, в принципе, как если по классике, как некое негодование по поводу вас. То есть по поводу вашей работы, либо по поводу того, что даете вы в мире, либо не даете денежку себя. <свы> у кого-то себя, у кого-то денежку. Поэтому вот здесь буря какая-то мысль, буря эмоций, плюс к тому захватывающие в край женщину. Возможно, просто, в принципе, такое, что женщина к этому привыкла, но почему бы и собственной нет. Поэтому... Да, здесь и здесь очень может женщина страстно желать. Ну, давайте вот мужчин, чтобы в фантазиях не плавало, будем адекватнее, осторожнее в этой позиции. То есть, если вы в непонятных отношениях, и вы за ней такое не наблюдаете, и не общались лет 20, то давайте вот не уверен, что, конечно, они, но это не исключаю. Но вероятность падает, что это они, и, возможно, вы просто ошиблись некой позиции, тоже возможно, но здесь бури эмоций, бури каких-то интересных вещей, здесь какой он, чем он занимается, зарабатывает, но здесь полностью все, весь как бы охват деятельности самого человека и его жизни. Ну, не одержимость вашей жизни, что с вами происходит, но некой одержимостью попахивает. Поэтому, ну, вот здесь вот интересно, что происходит. Интересно аж все возможно, до, самого, до самых маленьких и мелочей. То есть здесь полностью мысль захватывает у вас с желаниями, с, с некими неинтересными вещами. Да. Если вы в отношениях с кем-то, то, возможно, та же женщина очень хочет знать, что у вас в отношениях э, с другой женщиной. Либо то, что если вы там семейное положение, она любовница, допустим. Либо она, если ваша жена, допустим, давайте так. Интересно сами вы, интересно, что вы о ней думаете и как вы ее для себя позиционируете. Здесь как-то интересно. Да, но здесь некоторые женщины, они так и живут, такими мыслями, такими горячими и тому подобное, то есть здесь, здесь не простая личность, здесь не, не, не, это не сухарик какой-то, здесь по, даже по картам видно, что нет. Буря эмоций, буря фантазий, буря хотелок и того, что даже и невозможно с вами, и того, что можно, и невозможно, все на свете. Вот здесь обо всем, как думается, и мысли больше охватывают, даже все варианты в целом и в общем. Но я бы еще раз сказала, что. Может, может мысль также о детях выскакивать, в принципе. О ваших детях, о ее детях, о ваших собственных детях. Об общих не общих. Поэтому здесь тоже может это проскользывать. Но здесь какая-то буря. Возможно, у некоторых женщин будут негодования по этой позиции. А у некоторых, наоборот, будет очень даже все здорово, даже все классно. Здесь вот как 50 на 50. Вот какие у вас отношения? Если достаточно плохенькие, то здесь больше негодования, нежели чем положительного. Если здесь, в принципе, достаточно хорошие, то здесь положительного больше, и не обращание внимания на ваше настроение. Но вот здесь вот буря. Буря прям эмоции, ворох мыслей, ворог фантазий, ворог интересного, что можно сделать, что нельзя. Ух-ух-ух! Все-все надо. Вот, вот здесь больше какой-то такой момент э, женской стороны больше отыгрывается. Ну, осторожнее, мужчина, если вы давно не общаетесь с этой даммадом. Не обязательно, что это они. Ну, я это тоже не могу исключить. Поэтому вот, короб буря фантазии, все интересно, как вы там зарабатываете. Перенесете денежку какую именно. Здесь, возможно, также финансовый ваш план интересен. То есть, какое вы там в финансовом положении, тут то тоже можно. Но здесь больше, конечно девушки и женщины проигрываются более эмоциональные, чем все. И переживательные, либо, либо принимающие близко к сердцу. Ну, это позиция больше для таких женщин, потому что такая буря в обычных э, спокойных э, людях не происходит. Возможно, какое-то просто негодование по поводу вас либо по поводу каких-то событий произошедших здесь тоже может происходить. Почему бы собственно и нет? Поэтому вот, вот тогда о негодовании этом, которое произошло. Поэтому м -м, может быть вы м -м, сами от нее просто дальше, и вы с кем-то в паре, она там где-то в другой паре, либо на отшибе. В принципе, может тоже прослеживаться, тогда интересно именно, что у вас там в семье творится, какие у вас отношения, потому что здесь некоторые все-таки не особо в курсе, что происходит с вами. Поэтому, вот, короче, этого, конечно же, здесь больше... но ну, здесь больше ворог мысли, ворог, желаний, фантазий. Все, всего на свете, но здесь либо в категории как плюсом, либо в категории очень сильно большим минусом, смотря, конечно, зависимо от ваших... Вместе взаимоотношений. Поэтому желаю вам. Спасибо вам. Желаю вам всего самого лучшего. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И колокольчик не забудьте. мне да, не пропустить следующие стримы. И желаю всего самого лучшего. И пока-пока.